Давай. Блядь, столько уродиц. Смотри, как беги, блядь. Ну ты чё чу... Привет, ребячки. Мы продолжаем играть в The Conjuring House. У меня для вас есть хорошая новость, я надеюсь. Я приобрел себе Chromakey. Ну как Chromakey? Это ткань я себе купил зеленого цвета. В принципе, она сойдет за Chromakey, но пока что я не знаю, как, куда ее установить. Сегодня будем без Chromakey. Ну, пока что я... Пока я не придумаю, куда ее поставить. В принципе, она выглядит вот так. Вот. Прикольно, да? Вроде как годно. Ну, чтобы было прям совсем ништяк, нужно хорошее освещение еще. Вот. Ну, ладно, давайте пока отключим промокей и вернемся в игру. Вот, а завтра, завтра уже должна прийти вебка и микрофон. У нас будет хорошая вебка и микрофон. Будет хорошее качество записи звука и красивая картиночка. Так, короче, короче. Сейчас я определюсь, в какую сторону нам идти нужно. А, в общем, ребятушки, да-да-да-да-да, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я нашел, короче, куда нам идти. Нам можно вот сюда пойти и вот сюда пойти. Я записывал это за кадром. Я записывал это, но решил не выкладывать это, потому что там неинтересно. Я немножко поблуждал, поискал, куда нам нужно идти. Также я ни хрена не испугался... Когда произошло там.. Два раза произошло типа скримеры, но было типа не страшно, вот, типа, вот такого. Это делом и сделаем. И, и и вот в этом месте я получается нашел батареечки, нашел э, амулетик. Блин, прочитал записочку. Блин. Да, вот это интересная записка. Для работников. Не забудьте сложить все рабочее оборудование. И инструменты в маленькой комнате на первом этаже в конце рабочего дня. Энтон Льюис. Это у нас значит, что на первом этаже мы сможем найти инструменты. И что еще у нас интересного здесь есть? А, помимо батареек и амулета мы нашли с вами... Мы с вами нашли... Давайте сразу подумаем, куда нам идти можно. Да, сюда... я теперь его знаю. Вообще не страшные вот эти звуки. Бири. Так, тут у нас три батарейки было. Мы нашли кое что интересное. Я уже догадывался, что там будет. Типа, я думал, будет какой-то скример и будет какой-то инструмент. Все так и случилось, кроме, ну, кроме скрим. Да, и давайте возьмем сразу же здесь амулет. Он нам будет еще пригодится очень. Да. А противный звук, вот это вот. Да, еще, ну, возможно, я не уверен, конечно, почему это случилось, почему я не испугался, может потому что мне был свет включен, свет я включал, чтобы было меня хорошо видно. Да, тут я пошутил про то, что он как Майкл Джексон делает лунную походочку. Блять. в урод. О! А тут-то мы тебя и размансуем, сукин сын. И.. Ой! Ой! все нормально. Изи! Изи, ребятушки! Учитесь! Не, в первый раз он меня, конечно, приложил, потому что я. Блядь. Потому что я вот так Блять! эту панель, взять. ну и все и вот, и все, и вот он от нас отстал, правда вот дальше этого я, ну точно не проходил потому что он нас там еще убил возможно сейчас какая-нибудь хуйта произойдет но, но у нас есть вот эта дверь мы можем пойти сюда и еще у нас а, есть получается кувалда то есть мы можем подняться на чердак, эээ, чердак Расхерачить Fuck you э, Мы можем подняться на чердак и расхерачить там ту стену Здесь мы... А, мы просто разблокировали ту дверь Которая была у нас заперта А еще что? Дверь заперта на ключ знак льва. здесь мы раньше никак не были, еще раз разблокировали мы дверь, о, а вот мы и попадаем в самое место, так, это у нас заблокировано, нам нужен ключик, тут у нас ни черта нет, батарейку хопай, Думаю, будет какой-нибудь скример. Но, скримера не было. И самое главное, что мы сейчас сделаем, это... Ты же отоденешь? И, вот, и как инвалид только с одной стороны может отодвигать это дело. Ладно, хрен с тобой. Говорил. Отодвигаем мы эту... Этот столик. И, и, и, и... И на чердак. Потому что больше нам здесь нет. Мы не идем на чатак. Мы идем первым. Называется... О, да, да. Сейл-рум. Да. Именно сюда. Давно мы не сохранялись. Все отлично. Замечательно. где у нас находится этот чердак Все, я вспомнил, здесь он слева Блин, я конечно вот сейчас подумал такой И, Типа зря я наверное проспилерил про вот эти два скримера я их видел, но не испугался. Не знаю, хотите верить, хотите нет. Наоборот, оно и лучше, если бы я испугался и вам показал это вы бы поржали типа как минимум. Вот. Ой. Но что сделано, то сделано. Там просто много времени, ну не так много, как по отношению к другим сериям первой и второй. где я много ходил искал вот здесь я довольно быстро все это нашел не страшно о мы бегать не можем ну бегать не можем амулет есть бояться нечего потому что а нет можем бегать теперь и чё, блядь? О, статуэтку виджей. Вторая статуэточка, ещё осталось три статуэточки собрать. Все нормально. Так, э, я бы хотел, конечно, бакануть на, на них типа чи да, чи да, но... Я понимаю, что это нас ни к чему не приведет, мы тупо сдохнем. Это просто логично вообще. Так все это дело обходим. Мастерски. А давай проверим. А чё нет? Было громко очень, прям минус суши. И все. И все. Стульчики у нас вернулись на место. Как-то так. Я не знаю, может чуть-чуть потише сделать. Еще чуть-чуть потише сделал. Громкость. Потому что личка какая-то. А, так, третья серия. И во второй серии только я напугался. Ну, прям серьезно. Ну, было неожиданно, серьезно. Один раз открываешь, ничего не происходит Второй раз ты думаешь, ничего не произойдет А они хрен там плавал Так, блин И по сути Мы опять в тупике, потому что Мы сходили на чердак И разбили так, Больше же кувалду Ни для чего не надо а, Ну мы можем ставить статуэтку Давайте пойдем ставим статуэтку Может что-нибудь изменится Может там, блин По скрипту сработает свальца какая-нибудь херня а вообще, нам не помешало бы еще засейвиться. Тут же сейф? Да, отлично. Шикардятина. Да, блин. Часто я записываюсь, конечно, да? Почему бы и нет, если есть такая возможность. А как почему бы и нет? Это прям... Жизнь необходима, чтобы вам Потом не пересматривать все это дело Чтобы мне это все дело не перепроходить Нафига Если можно Я опять начинаю Блуждать Меня это опять начинает подбешивать Короче Друзья, смотрите Я еще здесь не был, потому что Я уверен в том, что я здесь все посмотрел Но Молодец Может быть каким-то образом ну блин я же ключи проглядел что и тут что проглядел ну шкафчик конечно вряд ли здесь я один раз уже проглядел код э, от сейфа вот это я. Книжная полка застряла, вам нужна подходящая книжка Вот ведь Вот ведь, блять Хитрый Чем На самом деле я Как бы это сказать-то Не так нельзя Я нажимал, видимо, игра так посчитала, что я недостаточно нажимал, не сильно нажимал, не в том месте нажимал, ну и все в таком духе. Ну, либо, либо, ну, я не оправдываюсь, возможно, было такое, что я хотел нажать, но забыл нажать. Понимаете так, ну из всех книг, которые здесь я ее найти не могу. Может вы Мне кажется, где -нибудь... Да шо. Талендж. Ацептай. Вызов принят, как говорится. Я тебя найду, сука. И ставлю. Далее. У нас книга. Через... Ах, через полку торчит. Блять, ну где ты? женщина. найдись, божнёжня, опустите меня, божнёжня. Слушайте, ну у меня, короче, такое плохое предчувствие, что эта книга вообще находится не... Тихо, не в этой комнате. Ну смотрите! Вот так она должна выглядеть примерно представляете да? не представляете что я сам не представляю книжная полка застряла вам нужна подходящая книга здесь подходящие книги я не вижу здесь. как я должен как, ребятки, блядь, как? Вот ты, короче, вот такой берешь. Заходишь. Тут я не у видишь. И тупо он туда пошел. Вот это я приплыл. Мне пизда. Нет, быть не может. У меня не... А что? Что я делаю? А, -а, -а смотри, у меня есть. Мне было. У меня было, оказывается. Сука, вы чё, блядь? Стули сами себе двигаются. Причем непонятно, как срабатывает скрипе, если стою на одном месте. У меня был талисман, и вот я такой наж нажимаю, и ничего не происходит, потому что... А, мы, наверное, вот тут прошли, вот это за нами же, да, вон видите, и вот здесь еще искунчик еще, такие, типа... эти. <связать> Не против. Так, кода от этого? Кода от этого у нас нет. Здесь нам нужен. Нужна ножовка. Давай открывай хули. Что, блядь? И что? И что, блядь? Даже мышки нет. А хули. А хули сучал. Или это отсюда? Смотрите, ножовки нет, это закрыто, это тоже задвинулось. Там ни хрена нет, что делать? Дверь застряла. Может типа, блять, он постучит, а такой, типа, блять. Спрятаться должен, блять, и что, блять, мне Хорошо, давайте поищем. Мне кажется догадывается, наверняка где-нибудь на стене написан пароль. Вы видите, я не вижу И вообще. На кой хрен нужно было? открывать этот шкаф, ой, немножко мискликнул, не кликнул, туда вот еще осталось проверить у нас потолок, двери шкафы Наконец-таки скрипт, блядь, сработал. Спасибо. Спасибо. Эта игра. Тупо эта игра, блядь. Сука... Там, короче, мансовать, видимо, во вокруг этого стульчика надо. Пиздец, блять, у меня слов нет. Аааа, ты сука. Он убрал этот стул, этот стул был единственным спасением. Давай. Блядь, ступу, уродец. Смотри, как беги, блядь. Ну ты чё и? Смотреть. Ага, блять, закрылось. Все, внимательно. Пиздец, как внимательно смотрим. Может у меня, конечно.. Я серьезно узнаю про рисов Вроде вот стоит нормально. Не отвлекаемся. Предположим, что это 9, зачеркнутое. Далее. 3. 9, 3. Ну, еще нужно будет убирать Короче. Даже не знаю в каком порядке там 9-3 Один, наверное 9-3, один Где-нибудь здесь наверх Три, один, три. Один. 3-1-3, может. Вот такой уже было Ёбаная третья статуэтка Уиджи и ножовка. блять давай, пили нахуй. Быстро нажимайте кнопку взаимодействия, чтобы использовать ножовка. Открывай, блядь. Сейчас какой-то скример сбоку будет, кажется. Нет? Блять, нет, ну нет, беги! Я застрял, блядь, в эту этой... сука застрял э в лестнице. Вот для чего нужна была эта лестница. Быстро бежим, сейф, а и теперь у нас есть ножовка. Мы можем... Я не помню где, но на вот этом... Короче, не важно. Главное, что она у нас есть. И мы будем открывать двери уже в следующей серии. Подписочка, лайки и комментарии.